привет друзья сегодня я хочу поговорить о том как создать короткий видеоролик прямо в самом контакте я нашла очень классный инструмент который называется конструктор видео находится он в рекламном кабинете там вы можете создать абсолютно каждый человек может создать рекламный ролик и у вас на это уйдет буквально 5 минут Давайте посмотрим. Сейчас я включу демонстрацию экрана и продемонстрирую, как это работает. В левом столбике находим закладку «Реклама». Заходим в нее. Попадаем в наш рекламный кабинет. И видим конструктор видео «Бета-версия». Нажимаем. Дальше «Создать первый ролик». Формат предлагает нам контакт квадрат, прямоугольник или вертикальное расположение. Квадрат – это универсальный формат, подходит для компьютера и для телефона. Прямоугольник – он больше подходит для просмотра с компьютера. И вертикальный формат – это мобильный формат. Конечно, мобильный вариант завоевывает все больше популярность, но я вам советую все-таки брать для рекламы универсальный формат, то есть квадратный. Дальше вы можете добавить 10 слайдов, и длительность вашего ролика будет 20 секунд. Для рекламы этого достаточно. Посмотрим. Нажимаем «Добавить», «Редактировать», «Изображение». Загрузить изображение. И вот смотрите, «Контакт» нам предлагает или свои слайды, или вы можете подготовить их свои. Например, я делаю в сервисе Canva, Или вы можете воспользоваться предложением ВКонтакте. Здесь их ну, не так, чтобы много, но можно здесь выбрать. Давайте создадим тестовый ролик. Выбираю. Вы можете написать какой-нибудь текст, например, пишем «Вебинар по настройке рекламы ВКонтакте». Дальше «Редактировать» вы можете также, как в обычном вордовском документе. Вы можете сделать «Жирный». Вы можете сделать курсив подчеркнуто. Вы можете выбрать другой шрифт. Посмотрите, тут вот давайте оставим такой вебинар по настройке рекламы ВКонтакте. Немножко настрой... на наклонный. Дальше цвет текста нажимаем на букву Т. Можно сделать, например, красный. Или если мы нажмем расширенный, появится вообще палитра. Выберите любой. Цвет фона под текстом тоже можно выбрать. Так, это мне не нравится. Желтый. Синий тоже не нравится. Ой, ну пусть будет желтый. Так, и выравнивание блока. Здесь вы можете переместить ваш текст вверх, разместить его по центру или оставить внизу. Я размещу по центру. Нажимаем «Сохранить», вот наш первый слайд готов. Добавляем второй, аналогично, «Редактировать», «Изображение», «Загрузить изображение», загружаем второе изображение, подписываем. Так, вебинар у нас мы написали по настройке, например, мы напишем, что он состоится 1 декабря. В 19 часов по Москве. Так, это будет наш второй слайд. Угу. Так, здесь на лицо попадает. Здесь тоже. Здесь оставим внизу расположение текста. Нажимаем «Сохранить». Третий слайд. «Редактировать». Все аналогично. «Изображение». «Загрузить изображение». Так, чтобы нам здесь подошло, ну вот это парня возьмем выбрать. Нажмем. Не пропустите. Не пропустите. Так, вот у нас появился небольшой ролик из трех слайдов. Вы можете увеличить длительность слайда. На 4, 6, ну и так далее, до 20 секунд. Рассчитывайте, что у вас, какой текст, какая надпись идет на картинке, и успеют ли люди ее прочитать. Дальше мы можем наложить сюда музыку. Библиотека здесь музыки не очень большая. Свою музыку вы загрузить не можете, это минус. И также вы озвучить этот ролик тоже не можете. Это тоже минус. Так, и теперь смотрим, что у нас получилось. Вот такой у нас получился ролик. Я сейчас сделаю э, тестовый ролик. У меня подготовлены прямоугольные слайды. Я их сейчас загружу. Редактировать. Заодно покажу, как загружать свои слайды с компьютера. Загрузить изображение и надпись «Загрузить с компьютера». Нажимаем и выбираем изображение. Так, Реклама. Вот они у меня. Они у меня уже подписаны. Я их делала в «Конве». Поэтому я ничего не меняю, ничего не подписываю. Просто загружаю уже готовые слайды. «Редактировать», «Изображение», «Загрузить изображение», «Загрузить с компьютера», выбираете, вам открывается рабочий стол, сохраняете, следующий слайд. Точно так же «Редактировать», «Изображение», «Загрузить», «Загрузить с компьютера», добавляем. Третий слайд. У меня 5 слайдов. Изображение. Загрузить. Загрузить с компьютера. Загрузить изображение. Четвертый. Сохраняем. И последний. загрузить с компьютера загружаем и сохраняем так у меня 5 слайдов всего у нас длительность ролика 20 секунд это значит что у меня на каждый ролик так 5 4 20 по 4 секунды до да. по 4 секунды на ролик Ой, на слайд музыку какую-нибудь сейчас поставлю и и вот что у нас получается. Вот так. Теперь нажимаем ⁇ Сохранить видео ⁇ Название видео. Я напишу тест. Зациклить, кстати, видео зацикливается, что хорошо, оно будет кончаться и начинаться. Так, почему не дают сохранить? Угу. Сообщество. Так, сохраняем. И теперь наше видео обрабатывается, мы здесь видим. И когда оно обработается, можно наше видео запустить в рекламу. Вот так просто, за 5 минут можно создать свой рекламный ролик. Возвращаюсь к вам. Так, все отлично. Трансляция идет, квадратик зеленый. Ну, друзья, я думаю, все было понятно. Пожалуйста, пользуйтесь. Обязательно используйте этот мощный, продвижи... мощный вид продвижения. И пока-пока, прощаюсь с вами. До новых встреч!